небольшой, но очень полезный. У нас сегодня вебинар-гайд, такой обзорный и пошаговый. Продвижение во Вконтакте, как к нему подготовиться с учетом вот всего того, что у нас сегодня происходит. Информация сегодня будет прям самое-самая актуальная для вас. Как подготовиться к продвижению ВКонтакте с чистого листа? Прежде чем начну рассказывать. Ваши цели во ВКонтакте. Напишите, пожалуйста, кто на сегодняшний день чем занимается, как у вас сегодня обстоят дела и какие планы на будущее. Если есть свой бизнес, возможно, офлайновый, возможно, вы пришли из Инстаграма, ВКонтакте и здесь спешно пытаетесь что-то наладить, «Адьос, амигус, я ухожу в Инстаграм, во ВКонтакте меня больше не будет. А теперь я получаю письма от этих же людей и снова «Здравствуйте» называется. Я вернулся, я опять здесь». Вот. Но я еще об этом тренде поговорю, что происходит с теми бизнесами, которые ушли из Инстаграм сейчас, возвращаются в ВКонтакте, в каком положении они в основном находятся и какую выгоду вы можете из этого извлечь. Вот это тоже я хотела вам рассказать. Вот. Ну и пока на распутье или своя какая-то ситуация, тоже напишите, пожалуйста. А я сейчас зайду в час, посмотрю, что вы пишете. Тогда вот, друзья, кто переезжает, вам, наверное, будет особенно полезен сегодняшний вебинар. Еще прям вот совсем чуть-чуть дайте мне, пожалуйста, обратную связь, чтобы я просто понимала. На сегодняшний день ваш опыт во ВКонтакте какой? Вариант 8 – это группа... Возможно, есть, но, как я вам писала в сегодняшнем программе, что делать, если группа пока маленькая. Вот недавно создали или, может быть, давно создали, но она пока, ну, пока такая, как есть, маленькая. Очень кратенько расскажу про себя, потому что <coughs> вебинар у нас сегодня на большой аудитории. Наверняка есть люди, которые меня видят вообще в первый раз. Я просто расскажу про себя и чуть-чуть про свой опыт во ВКонтакте, собственно, почему я вам взялась про эту тему рассказывать. Группа Ольга Филиппова про удаленку, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, подписывайтесь на рассылки, пишите сообщение сообщества, мы там отвечаем на все какие-то вопросы, которые, допустим, быстрые, ну, нужен быстрый ответ, тоже пишите, мы там отвечаем. Основные тренды, что происходит на сегодняшний день и... Какие есть нюансы именно сейчас, в отличие, допустим, от 2018 года, когда мы вот так вот зажигали, что, что изменилось на сегодняшний день. И опять же, как это все можно применить для своей выгоды, если вы хотите продвигаться во ВКонтакте. Как действовать, если группа маленькая или то, только что создана. Но Здесь нам тоже пригодится тот самый пошаговый план, по которому можно свою группу продвигать, начинать. Ну, я расскажу то, что можно рассказать в рамках вебинара протяженностью, ну, примерно я рассчитываю на час, может быть, полтора, еще в конце поотвечаю на ваши вопросы. Естественно, что все, все, все, все абсолютно закрыть, ну, тема большая во ВКонтакте, инструментов здесь много. Двигаемся, хорошо. А стратегии продвижения во ВКонтакте, как тут все устроено на сегодняшний день? И... Э -э про автоматизацию рассылок, автоворонки, чат-боты, это я вам все рассказала. Сейчас буду рассказывать универсальный пошаговый алгоритм продвижения ВКонтакте. Вот та самая история из чистого листа с полного нуля. Я расскажу сейчас, почему именно в таком порядке, почему эти действия абсолютно необходимы. Первый шаг – оформляем личную страницу. Второй шаг, пока кратенько, создаем сообщество ВКонтакте. Третий шаг – делаем оформление и настройки сообщества. Публикуем посты, первые посты, минимум 5 постов. Пятый шаг. Настраиваем точки входа подписки на рассылку. Шестой шаг. Делаем те самые литмагниты магниты подарки за подписку, которые будем отправлять нашим подписчикам. И седьмой шаг. Настраиваем автоворонки с письмами. Но алгоритм в этот, в общем случае, универсальный. И вот что важно, друзья, только после этих шагов мы, тут у меня печатка, только после этих шагов мы начинаем привлекать трафик. Если вот это все не сделано, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, трафик привлекать бесполезно. Что надо делать до начала продвижения? Тоже я прям кратенько. Тоже моменты, которые многие упускают. То есть считают, что... Многие считают, что что такое продвижение ВКонтакте вообще? Это создать группу и ее раскрутить. Первый шаг. Собственно, зачем мы все это делаем? Какая наша цель и какие задачи? Второе, что надо сделать до начала продвижения, до создания группы. Естественно, что нужно определить свой продукт и определить ту самую целевую аудиторию, сделать вот это действие, которое, от которой многие делать не любят. «Не хочу делать анализ целевой аудитории, это скучно, нудно, не хочу». Третий шаг, опять же, прежде чем мы создаем свое сообщество, надо продумать его концепцию, то есть фирменный стиль, оформление, что там будет. Четвертый шаг – сам механизм, как мы будем взаимодействовать с аудиторией, тоже надо продумать, по уму заранее составить контент-план для себя – подумать, какой контент мы будем создавать в сообществе, в каком формате, тематики, рубрики для наших статей, постов, шаблоны для картинок под разные рубрики, какие будут использоваться хэштеги, какая, какие у нас будут причины подписываться на нашу рассылку, какие лид-магниты мы планируем разместить и, естественно, что будет в нашей рассылке, тесты, квесты письма, в общем, что интересное мы можем предложить нашим подписчикам, нашим потенциальным клиентам. Курс небольшой по объему, такой прям блиц-курс для новичков. Как вот то, что я вам сегодня рассказываю на вебинаре, как это все внедрить на практике. Я здесь, прямо здесь, сделала краткое описание. Сейчас вам о нем чуть-чуть прям расскажу, что это за курс. Я вам предлагаю стать специалистом по бесплатному трафику из ВКонтакте за три недели. Так, Наталья спрашивает, это уже новый курс? Да, Наталья, это абсолютно новый курс, который я начала записывать вот только вчера. Я уже начала записывать для него уроки. Абсолютно новый курс по продвижению во ВКонтакте. Валентина спрашивает, Ольга, а есть что-то для совсем новичков, какие кнопки нажимать, чтобы настроить личную страницу? Да. Вот этот курс, в принципе, он будет совсем для новичков. Курс рассчитан на, для новичков, на новичков. То есть показываю подробно, какие кнопки нажимать, все настройки. Первый шаг и второй шаг. Готовим личную страницу, готовим технический паблик, группу под прием бесплатного трафика. Без этого все наши усилия будут тщетными по привлечению бесплатного трафика mm -hmm. если вы уже если вы новичок то для вас подробные пошаговые уроки со всеми кнопками птичками со всеми пояснениями со всеми делами если вы уже спец то у вас есть чек-листы быстренько взяли пробежали то есть вот можно в таком blitz формате проходить если вы уже прям ну, если вы уже хорошо разбираетесь если новичок то можно прям все уроки постепенно. Mm -hmm проходить, начиная с 4 апреля, с понедельника, в общем, в течение трех недель с меня все уроки курса, это железно, так, так, так, кнопка Corona Pay принимает оплаты из за рубежа, и на Россию, да, Марьяна, спасибо вам большое, попробую, очень вам признательно, я, конечно, со своей стороны стараюсь делать курсы прям вот, ну, так, чтобы они были действительно очень практические и очень полезные для участников. Поэтому спасибо вам большое за доверие, за то, что пошли в курс по Я его с большим удовольствием, вдохновением писала, создавала. И я думаю, что он получился реально классный и практически результативный. И, в общем-то, такой же такой же классный хороший курс записываю сейчас новый по бесплатному трафику из ВК, и туда вас приглашаю. Спасибо вам, друзья, за сегодняшнее мероприятие, тогда я откланиваюсь, желаю вам хорошего настроения.